Всем привет, Всем Привет, дорогие, друзья, друзья, друзья а вы, на канаде, вы на канале Самсунг сегодня у нас простое, практичное Вам, видео, если не подписался, подпишись, на канале, лайк, колокольчик, я думаю, что каждый из вас встречался вот с такой штучкой, когда вы хотите установить приложение в Play маркете, у вас всплывает установить на устройство, и в этом списке даже есть и устройства, которых у вас уже нету, но когда-то были так видео о том, как их удалить. Нам нужна именно браузерная версия Play Market, поэтому заходите через браузер в Play Market. Для ПК можете сделать. В аккаунт нажали, дорогие друзья. Дальше мы с вами нажимаем вот этот вот самый первый пунктик. И потом устройство. И здесь убираем галочки с тех устройств, которые мы видеть не хотим. Теперь же все это дело проверяем. Выходим обратно, где мы были на главную страницу. Нажимаем установить. И смотрим, все, у меня теперь только те устройства, которые мне действительно нужны. Вот так, дорогие друзья, все легко и просто. От вас подписочка, лайк, ну и, естественно, колокольчик, чтобы не пропустить вот такие вот простые полезные видосы. Пока!